Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Я тоже по рекомендации обратилась в Бестклиник. Меня очень удивило, что, во-первых, меня записали на следующий день. Это очень важно, когда у тебя что-то болит. Быстрая помощь. Мне за несколько часов сделали гастроскопию, УЗИ, взяли экспресс-анализы крови. И через три часа я уже вышла со всеми анализами и с назначениями. К вечеру у меня же ничего не болело. Это была как вот волшебная такая сказка, когда ты несколько дней, даже недель мучаешься, и за несколько часов тебе помогают я каждый год обращаюсь здесь, если меня что-то беспокоит Я хожу к своему любимому доктору-гастроэнтерологу К своему любимому врачу, который мне делает гастроскопию Волкову Я сделала вот опять там буквально за пять минут гастроскопию Он просто ее делает волшебно Сделала УЗИ и вот такая довольная Сейчас пойду дальше отдыхать с детьми, с мужем Вот Рекомендую всем, кто болеет и кто не болеет если у вас есть проблемы, обращайтесь, у меня только положительные отзывы. Всего вам хорошего, не болейте. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.